повседневной жизни мы привыкли к простым универсальным решениям. В вопросах ремонта это особенно актуально. Например, как сделать пол в квартире ровным, бесшумным и долговечным, утеплить его и избавиться от скрипа без использования многослойных решений. Представляем вашему вниманию Unbit для стяжки пола. Универсальная бетонная формула для применения в домашних условиях. Благодаря тщательно подобранному составу Онбитформ обладает уникальным сочетанием свойств. Теплоизоляция. Материал одновременно дышит и отличается низкой проводимостью температуры. Ходить босиком дома будет приятно. Низкое водопоглощение. Материал не впитывает и не удерживает воду, не деформируется при взаимодействии с влагой. И если вас затопили соседи, то менять пол из такого материала не придется. Шумоизоляция. Приятным бонусом будет уменьшение слышимости с нижних этажей. И да, они вас тоже будут меньше слышать. Сочетание легкости и прочности. Не требуется согласований при использовании в квартире. Все работы можно проводить самостоятельно без дополнительной рабочей силы. Безопасность. Материал безвредный, нетоксичный и не горючий не накапливает в себе питательную среду для бактерий и микроорганизмов, не гниет и не стареет. А как такое возможно? Что в техническом плане представляет собой Unbitform? Это сухая смесь из гранул полистирола и цементного порошка. Добавив воду и приготовив раствор, мы получим множество шариков пенопласта в бетонной глазури. По ГОСТу это называется полистирол-бетон. Материал изобретен в Германии в середине 20 века. Сегодня полистирол-бетон широко распространен в виде строительных блоков. Это прочный легкий материал, в состав которого входит утеплитель. Поэтому чаще всего полистирол-бетон используют на севере, чтобы защитить дома от холода без дополнительной теплоизоляции. Сухая полистирол-бетонная смесь Unbitform предназначена для выполнения стяжки пола в домашних условиях.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 Все производственные процессы сосредоточены на собственной большой территории. Unbitform – универсальный продукт для выполнения стяжки пола в домашних условиях.